Ну что, дорогие друзья, первая карта сегодняшнего Best of 3 гранд-финала. Команда Титан против Just Fire. Карта Денюк. И именно на этой карте будет определяться темп финала, собственно говоря. да. Как получится, кто задаст ходу в этом противостоянии. И фулл-шоу! Делает первый минус, забирая фото за И это, кстати говоря, энтри И энтри фраг это в любом случае для атаки Конечно, плохо, когда энтри фраг делается на них Но не совсем смертельно Да, один минус вполне себе можно отыграть Но вот Чатрикс Вырубает еще одного оппонента И тут, конечно, появляются уже проблемы Более интересного характера, дорогие друзья Потому что теперь не получилось выйти Прокидать желтый получилось Но под рампами фиаско И, соответственно, сплит пуш точки А Уже не разыграть n 3 О, вот тут я думаю, наверное, все-таки стоит читать его как Нео Ну, наверное, так и будем его читать Ну, сухой остался последний, кстати су су Сухой! Хороший хэдшот по Яну Ну, надо забрать еще двух соперников При том, что в лайфбаре чуть меньше четверти ХП Это не самое, конечно... Хорошая ситуация для игрока атаки. Да, и соперники у него достаточно сильные. Как бы в команде Титан одни из сильнейших игроков находятся вообще, в принципе, э, этого турнира. Они, можно сказать, были здесь фаворитами. И Чатрикс и Воу как раз таки два самых сильных персонажа э, в команде Титан. Но сухого, конечно же, запускают подвилку, чтобы он встал максимально в неудобную позицию для себя. И там его. Естественно, убивают Счет 1-0 в пользу коллектива Титан Пистолетку забирает себе все-таки сильная сторона Команда Just Fire была близка Но немножко э, не получилось Это катка записи, или они играют сейчас? Влад, это катка запись, Они играли ее в июле В июле я, к сожалению, не мог прокомментировать этот ивент в лайве И поэтому комментирую его сейчас Для вас по демочкам Аркадер! Даблкил на Фамасе И снова... Из желтого выйти коллективу Just Fire не очень хорошо удается, а следом, ну тут просто разнос, дорогие друзья. Давайте, кстати, познакомимся с коллективами. И команду Титан сегодня представляют Ян Чатрикс, Вуэ, Аркадер и Фулшоу. Команда Just Fire это сухой, Нео, Фастер, Карпи, Дим, Крас... Я не знаю, что это, уж простите. Простите, возможно, это кто-то или что-то известное. Но мимо меня всегда это проходило. Поэтому, возможно, читаю как-то неправильно. но и фотос. Но называть буду просто карпы. Простите, дорогие друзья. Просто карпы. Я пробегом буду ужинать и по делам. Саша, не болей. Витя, постараемся, постараемся не болеть. Тебе приятного аппетита и хорошего вечерочка. Вуэ! А, Ву... Ву... прошу прощения. Вуу Ву делает дабл на приеме рампов. Ну и также вместе с ним здесь еще фулл-шоу играет в упоре, в случае чего тоже он будет отыгрывать еще роль для своего товарища в команде. Чатрикс, просто забегая на ноль к своим соперникам, сводит на ноль все шансы на победу в этом раунде. И мы получаем с вами закономерные уже 3-0. Довольно-таки быстро, кстати говоря, проходит матч. По сути, за 4 минуты ребята отыграли 3 раунда. Это не сверх быстро, но и далеко не медленно. То есть команда Just Fire, по всей видимости, команда, которая хочет играть а, больше в агрессивный Counter-Strike, нежели какой-то сидячий, так сказать, и осторожный. А, ну и команда Titan в целом, как вы видите, тоже никогда не против поджать какие-то более острые позиции. Чатрикс простреливает из желтого своего соперника. Нео погибает. Фастер тем временем отправляется на прострелы позиций. Возле девятки позиции на улице и всей-всей-всей и и и крыши в целом. Но вот, замечает ногу своего соперника. И это хедшоп по аркадеру. Улица под контроль на команде Just Fire. Фастер, Сухой по минусу, но Чатрикс и Ян отвечают. Сухой с Карпы остаются вдвоем. Карпе. Ай, не замечает соперника на девяти. Сухой дает разменный минус один в два. 57 хп. Маловато, конечно, для комфортного ощущения себя как бы как атакующего игрока. Но, тем не менее, этого достаточно для того, чтобы победить в раунде. Парочка перестрелок. А, желательно одну из них закончить бы без попадания а, в тело игрока атаки. И в таком случае можно понадеяться на... Ну, на банальную победу а, в момент перестрелки. Сухой вполне мог, кстати, сейчас зачекать... Яна, который отходил на улицу И да, дорогие друзья, зачекал И Ян погибает Но позиция ВУЕ вполне себе Возможно Возможно, да <съем> Все возможно, дорогие друзья Но не в этот раз ВОУ просто убивает своего соперника Просто перестреляв его 45 хп осталось у игрока обороны И это еще и даже после десанта с девятки Ну, собственно, 4-0 Пока матч начинается Ну, мало Мало чего здесь непредсказуемого, да, может сейчас случиться пока... Ну, команде Just Fire, конечно, нужно, так сказать, проснуться. Ну, я думаю, ребята при любых раскладах вещей э, войдут в русло и начнут отыгрывать на уровень. Я на это надеюсь во всяком случае. Никита, привет тебе большой! Ну, собственно, здесь очередной десант. Отличный спуск с девятки от Яна с минимальными потерями лайфбара. Всего-навсего 50 хп потерялось. Это можно сказать, что и не потерялось ничего вовсе. Ну и как обычно, каждый раунд на карте нюк начинается с одного и того же. Каждый раунд начинается с прострелов каких-либо позиций. И вот Аркадер сейчас вышел на улицу, заркадил своих соперников, подтвердив свой никнейм, оправдав его и сделав энтрифраг. Далее минус от Чатрикса. Ну и тут, я не знаю даже, может быть и есть, конечно, какой-то э, смысл выходить, ну, скажем, на улицу, скажем, на рампы, но вот на практике, что сейчас Неус может сделать в соло, учитывая, что все его тиммейты погибли, а он остался один в пять. Есть первый минус, но ведь только минус 5 нужно сделать для того, чтобы победить. И это уже минус 2, дорогие друзья. При том, что лайфбарта, -то, по сути, и не теряется. Если игроки обороны и продолжат так дальше пушить своего соперника, в таком случае Нео может победить и принести первый матчпоинт своей команде. Еще и какой матчпоинт, да? Поэтому болельщики команды Just Fire, держите пальцы крестиком за своего... Тащера, который может сейчас спасти вам ситуацию Ну а команда Титан, я думаю, и ее болельщики, естественно Тут тоже прекрасно понимают, что нужно делать На самом деле, да, 8 секунд до конца раунда И какие я красивые сейчас речи бы не говорил Да, это уже ничего не поменяет Третий минус по фул шоу Ну и тут, собственно, уже говоря, все, да Ян запрыгивает в спину к сопернику И минус от ВОУ Дорогие друзья, не успевает Ян сделать этот кил. Кил достается его тиммейту. Ну, так или иначе, это 5-0. О, привет! Малость пропустилась. Негурочка, приветичек вам. Ну, не, не, не так уж и много пропустили. Так уж по сути. Ну, 5 раундов это вообще пустяки. Тем более особого сопротивления в этих 5 раундах оказано не было, поэтому. Какого-то. Крутого зрелища. Вы не пропустили. Пастор вместе с товарищами открывают точку А. И в целом получается сделать это довольно грамотно и быстро. И вот вам, пожалуйста, Воу остается последний. 100 хп. Есть дефьюз киты, но 4 соперника. Первый из которых, к сожалению, только что уже отъехал. да, Ну тут полетела моменталочка под выход. И еще одна моменталочка прилетает уже, конечно, в виде пули в лицо. Игрока команды Титаны и коллектив Just Fire берут первый матч-поинт в этой встрече, с чем их действительно можно, конечно же, поздравить, дорогие друзья. Всем привет, ребята! Просто SunStrike. Приветствую вас, приятного вам просмотра. Присоединяйтесь. Напоминаю, дорогие друзья, что это Best of 3. Сегодня мы с вами увидим минимум две карты. А если повезет и команды сыграют эти карты 1-1, то даже еще и третью карту зацепим. Но в последнее время, конечно, тенденция наблюдается, что обычно команды выигрывают 2-0. Что-то я вот уже давненько, кстати, не встречал Best of 3 из трех матчей. Прям реально давно этого не было. Как-то постоянно 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Нет интриги, нет интриги в матче. Карпе погибает от рук Яна, попытавшись заркадить. Наверное, может быть, стоило сделать это в прикрытии тиммейтов. Но получилось как-то не в те ворота. Фотес успевает сделать минус перед своей гибелью. И мы возвращаемся в русло матча, в котором находились все это время. 6-1. Команда Титан в очередной раз забирает раунд. Вопрос. Вопрос у меня назревает. Команда Just Fire сейчас конкретно. Выиграли раунд почему? Потому что сильно сыграли его или потому что повезло? Учитывая, что титаны, ну, прям что-то не сдают. Не, ой, ой, ой, ой, ой, быстрый выход на точку, дорогие друзья, фасторы карпи. Два минуса, но квадрокил от Воу! И фулшоу, шоу последний минус. Вот это приемочка, дамы и господа. Вот это жесткие кадры, жесткие фраги, жесткие минуса от Воу. Я же говорил, что это один из сильнейших игроков на этом турнире в принципе. Ну и, собственно... Собственно, вы сами сейчас все видели. Не мне вам рассказывать. 4 килла от ВОУ, э, WoW, который в достаточно хорошей позиции находился. И сумел реализовать свою точку, что самое главное. Потому что можно было находиться в ней, но никого не убить. Ну а здесь получилось все так, как и должно было получиться с точки зрения игрока обороны. Титан! Не делают в этот раз энтри-фраг, потому что Чатрикс уступил в перестрелке э, Фастеру. При этом, кстати, всего-навсего один девайс у коллектива. Just Fire, Ян, минус Нео. А следом еще и минус от Аркадера, дамы и господа. Ну, опять начинается какая-то беда. Вот команда Just Fire даже энтри-фраг получили. Ну, нельзя как-то вот расслабляться после этого энтри-фрага. Это же ведь, по сути, инициатива, которой надо пользоваться. Ну, вот Сухой сумел сейчас забрать фул шоу 3 в 3. Надо выходить и какую-то пушку... Пушку, простите. И какую-то точку пушить. А, потому что иначе вариантов будет на самом-то деле не так уж и много. Вариантов развития событий, я имею в виду. Потому что оборона в таком случае пойдет а, в открытый прессинг. И тогда атака не выйдет дальше нуля. Играют на фасткапе, да. А, воу! Минус... Фотес, дорогие друзья, не самый удачный выход, не самый удачный выход номер два уже на этот раз от... Да ладно, всех троих закрывает ВОУ, WoW, просто не поменяв даже в принципе своей позиции. Ну, 8-1, с этим спорить действительно трудно, пока в одну калитку, ну и пока есть такие ребята, как ВОУ, WoW, отстреливать такое будет вообще прям проблемно-проблемно. Салам алейкум всем, Саня, привет! Константин, приветик тебе большой-большой привет тебе! Добрый вечер всем, Мусай, вас тоже приветствую. Диктор просто топ, приятно смотреть, просто санстрайк. Спасибо вам большое, очень приятно такой слышать в свой адрес. Респектулечка вам за такие вот, -вот высказывания. Большое-большое спасибо от сердца к сердцу, как говорится. Фотес, дорогие друзья, разменивает погибших товарищей по команде. Правда, здесь, конечно, какая-то канале происходит на точке. Фул-шоу остается в соло. Перестреливает первого, пытается сразу заняться вторым. И не хватает всего одной пули, дорогие друзья. 12 хп остается у сухого. И сухой по результату выходит сухим из этой передряги. Счет 8-2. У нас что-то лишился пинга Фотес. Хотя он здесь. Значит, пинг все-таки сейчас появится. Он на экране кинотеатра играет? Типа в пиксель выцеливает? Типов в пиксель выцеливает? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Может быть. Может быть. <музыка> ну, вполне возможно, что монитор у него крутой. А почему бы нет? На самом-то деле. Напоминаю, что в этом матче разыгрывается призовой фонд в размере 100 долларов. За первое место команда получит 75 долларов. За второе... 25, соответственно, победителей сыграет 75, и четвертой достанется а, команде, которая проиграет. А, еще один минус от воу, Кстати, тоже первая пуля прилетела четко в голову. Вторые уже куда-то в район тела. Чатрикс 2 минуса. аркадер находясь в ангаре, забирает Фастера. И последним остается Карпе, который пытался сработать по информации. Но кто ж ему позволит сыграть по информации? Это, черт возьми, 9-2. Команда Титан забирает, ну, уже сверх нормы, на мой взгляд, до да, раундов, которые нужно забирать в обороне, по сути. И я думаю, на самом деле, девятью взятыми раундами-то они не ограничатся. Здорово всем, чуть припозднился. Андруха... Андруха. <с okoal smile> Андрюха, Андрюха, Андрюх, привет тебе большой. Ничего страшного, главное, что ты пришел. И да, дорогие друзья, напоминаю, вы можете проголосовать за команду в чатике на Ютубе, которая, по вашему мнению... Победит в этом матче. Ну и просто таким образом вы поддержите свою команду. Воу, вместе с Яном сделали по два кила. Еще один минус, я не успел заметить, кто сделал. Ну и Аркадер на улице, в общем, добирает Нео. Это десятый. Как я и говорил, команда Титан на 9 достигнутых раундах оставляться навряд ли будут. И будут продолжать давить. Давить и, собственно, давят, надо признать, опять-таки, весьма и весьма успешно. Счет говорит сам за себя. Да, это, конечно, сильная сторона. И в теории после смены... А -а -а. После смены сторон команда Just Fire перейдут в сильную сторону. Но ну, вот как-то вот как сложно все равно представить, конечно, что там будет дальше. И опять же, все будет зависеть от итогового счета первой половины. да, Если там, например, какие-то 13-2, то отыграть такое будет тяжело даже находить в сильной стороне. Но размен, дорогие друзья, произошел сейчас на точке А. Фулл-шоу забрал и при этом Чатрикс отъехал. Но это, конечно, вопрос, страшно или нет. Граната от Фулшоу шоу долетает до соперников и под радио взрывается товарищник с Сухой. Туда же летит моменталка, но ну и она как бы заставляет игроков атаки уже потихоньку действовать. Ян настреливает Фотоза и два минуса от Аркадера по итогу. В общем, раунд снова мимо кассы и на табло 11-2. Сейчас за рулем, но смотрю тебя интересные матчи под твоим комментированием. Фирдовс, я рад, что помогаю вам скрасить досуг. Но вы все-таки будьте бдительны. Э -э, дорога, как говорится, ошибок не прощает. Дай бог, чтобы вы добрались туда, куда едете, и у вас было все хорошо, но все-таки осторожнее. Самая главная осторожность на дороге. Ян, дабл килл минус один от Карпэр. Кадер. Забирает фастера, который не успел забежать в сайт. И в результате делает аж целых 2 минуса. Там еще и... У -у, короче. У, у, короче, беда, дорогие друзья. Развалились, развалились. Just fire. По сути, даже толком ничего-то и не сделав. Но на табло в данный момент 12-2, и последний раунд первой половины. По факту не так-то уж и страшно Если сделать 12-3 Только в этом случае Но даже из 12-3 далеко не каждая команда Сможет найти возможность камбэкнуть Ну и мне кажется, что здесь тяжеловато будет камбэкать Все-таки Титан Во-первых, команда выше уровня В принципе, да Ну а во-вторых Стреляют, вы сами видите, как там ребята Похвалил, да, похвалил, называется, full шоу и... Воу, остались вдвоем, full шоу при этом играет в поджиме на радио, ну а Воу по-прежнему находится на девяти, ну ты смотри, какие хэдшоты он ставит. Просто по пульке, а ему человека отличный, но вот здесь растерялся. Зато не растерялся full шоу дорогие друзья, и это нежданно-негаданно аж целых 13-2. Преужаснейший ужаснейш... При счет, дорогие друзья. Я уж так пытался успокоить uh, болельщиков команды Just Fire, что можно даже с 12-3 давать камбэк. Но хотя бы надо сделать 12-3. Но тут не получилось. И... Это может вызвать некоторые неудобства во второй половине. Однако посмотрим, как смогут... Проатаковать игроки коллектива Титан. Фотос и Фастер делают по минусу. И вот вам, пожалуйста, выход. Да, казалось бы, ничего не предвещало беды, но не удается должным образом занять позиции Карпа Еще один минус по Яну. И пока ни единственного фрага, ни единого, простите, фрага. А по итогу вообще ни единого фрага не сумели сделать игроки коллектива Титан. Вот вам и команда лучших стрелков из коллектива Титан и, в принципе, целого турнира. Вот вам, пожалуйста, ни единого фрага не сделали. Печальная история, конечно, для коллектива Титан. Но счет, с другой стороны, им позволяет ошибаться. Вот команде Just Fire, конечно, сейчас не до ошибок. И расслабиться ребятам в целом просто нельзя. Потому что ну, любая, любая какая-то малейшая даже оплошность может привести к поражению во встрече. А в дальнейшем еще и в перспективе к поражению в матче. А это все-таки гранд-финал. Здесь проигрывать нельзя. Сюда доходят самые сильные. Но ну, тут так или иначе, конечно, кто-то проиграет. Но вопрос все-таки не в этом. Аркадер пытался сейчас добрать соперника. Сумел пропрыгнуть тяжелый путь из окна желтого. Но, к сожалению, этот путь по большей степени был бессмысленным. Самый крутой стрелок остался. Два хедшота с дигла успевает сделать Воу, но далее его размирают. Размирают. Какое-то странное я слово сказал. Разбирают, конечно же, по кусочкам. И это все-таки 4-13. Но ну, путь к этому камбэку, который нужно совершать, очень долгий, очень непростой, очень тернистый, но все-таки возможный. Привет из Варшавы. Почему призовой фонд 100 долларов? Так мало. А, ну, наверное, потому что это все-таки Counter-Strike 1.6. И один из ключевых моментов, что... Один из ключевых моментов заключается в том, что нет нормальных спонсоров у этой дисциплины. Поэтому такие довольно-таки маленькие призовые. Сухой и Нео... Добивают остатки команды коллектива Титан. Команды коллектива Титан. Что-то опять э, куда-то меня не туда понесло. Аркадер, короче, остается последний. Я не знаю, что здесь Аркадер пытается приманить. Но хорошего-то он к себе тут точно ничего не приманит. Да, при любых раскладах вещей его либо просто убьют, либо убьют э, жестко. Вот, кстати, с прострела очень хорошо получил. Минус от Фотоза. Ну и у нас на табло уже 13-5. Конечно, опять же, я повторюсь: камбэчить можно. Тем более, Титан, как вы видите, позволяют камбэчить, да, то есть, ну, с, так сказать, играя на расслабоне, а, ну, можно. Можно взять еще, например, а, парочку раундов. Да, учитывая, конечно, опять же, экономику коллектива Титан, сейчас у них а, де-факто, да де и д тоже, да, а, будет экономический. Простите, не, не экономически, как раз таки экономические закончились, я вот это хотел сказать. Что-то мысли путаются в голове. Минус от WoW. карпы разменивает, убивая Чатрикса. Ситуация 4 в 4. Атака планомерно пытается занять сейчас улицу. Ну и с улицы, по всей видимости, натиск, наверное, будет брошен на точку А. Учитывая Яна, который в этот момент находится в желтом. И получает от... Карпы, дорогие друзья, не удается зайти Ну и тогда уже я бы, наверное, смотрел В сторону точки Б, все-таки Хотя, ничего абсолютно Не мешает, ой-ой-ой Аркадер, ну просто целую Толпу соперников увидел, забрать К сожалению, никого не получилось, да и даже Должного демейдж дилинга не было Но это стопроцентная информация о том Что игроков на точке А как минимум двое Ну, то есть не больше Опа Минус от сухого Аркадера все-таки подрезали, фул-шоу и ВОУ остаются вдвоем, ВОУ пытается на шару, так сказать, с прострела на халяву расстрелять кого-нибудь за стеной, но там никого не было. Вся беда в том, что там никого не было. Ну и открываться, конечно, под желтый это всегда неприятно. Фул-шоу забирает фото, за но в это же время гибнет его товарищ по команде. Вот если бы, если бы фул-шоу открылся чуть-чуть пораньше. То можно было бы на что-то еще понадеяться Он бы забрал соперника на желтом И вместе с воу WoW Уж как-нибудь попытались бы реализоваться на точке А Но 13-6 тоже в целом неплохой счет Опять же, путь к камбэку Очень долгий Нужно очень долго терпеть И потеть, черт возьми И потеть Доброго времени суток Хорошего стрима и качественной игры пацанам DarkMeta Приветствую вас, приятного вам просмотра Присоединяйтесь. Так, best of. Best of 3, Андрюх. Best of 3. Фастер. Минус Ян. Ответа не последовало. Фастер по-прежнему жив. 24 хп у него еще осталось. Но в теории здесь, знаете, это ненадолго. Да, как вы видите, здесь огромное количество игроков атаки. Правда, не все с девайсами, но. Э, все-таки мясом, может быть, удастся задавить, так скажем, да? Фастер Нео и сухой, по минусу Аркадер остается последний, знает прекрасно по позиции сухого, забирает его. Ну и тут еще неплохо было бы добрать все-таки того Фастера, э, который имел, имеет 24% здоровья. Надо было бы как-то его добивать, да? Да Анстапа был играет. Ой, было бы здорово, если бы они когда-нибудь снова сыграли. Но, наверное, уже теперь никогда. Почему они не откроют скрип и не выйдут под флешки за каналку и на лохак? Ну, тут вопрос такой, знаете, Семен ДЛЛ. На самом деле, раунд, который вы описываете, действительно один из самых качественных и один из самых довольно-таки простых в исполнении и работающих. Часто эти раунды действительно заходят. Но почему команда Титан, да и команда Just Fire не прибегают к таким стратегиям? Я не знаю, к сожалению, поэтому не могу сказать Обе команды из Ташкента Команда Титан целиком и полностью, по-моему, из Ташкента А вот команда Just Fire я не помню Ну, могу ошибаться Либо наоборот, команда Just Fire из Ташкента, а Титан нет Не помню Но какая-то одна команда только из Ташкента Ну, можно оглохнуть, на самом деле, от выстрелов. И огромного количества выстрелов, хочу заметить, дорогие друзья. Пять эмок против пяти калашей. Все бесперестанно друг друга пытаются прошить. Все хотят получить... Э что? Все хотят получить э халявный минус, да? С прострела и при минимальных контактах, так скажем, да? Ну, и по сути... Игроки атаки уже все получили урон. Игроки обороны, вот, кстати, не все, да. Соответственно, можно представить, что действия игроков обороны более продуктивны, нежели действия коллектива Титан. У них пока все не настолько уж гладко, да и учитывая, что они во второй стороне, во второй половине. До сих пор еще не взяли ни единого раунда. Тут вообще, наверное, стоит выдыхать. Как говорится, Чатрикс и Воу. По минусу снова то самое звено. Два самых сильных игрока коллектива Титан остаются здесь. И на позиции выбитой бомбы быстренько оказывается Вол подбирает ее. И теперь, естественно, нет, незамедлительно она устанавливается. Фотос отыгрывать будет с девятки. Чатрикс уже погиб. И все, дорогие мои друзья. Даже комментировать здесь, к сожалению, нечего. 13-8. Всем, ребятушки, кто присоединяется на трансляцию, приятного просмотра и хорошего настроения. Дорогие друзья, не все сообщения успеваю читать, потому что нужно все-таки в первую очередь комментировать. Матч есть здесь, зачем посмотреть. Матч действительно отдельного внимания заслуживает. Хочу заметить, потому что у нас сейчас счет во второй половине. 6-0, команда Just Fire на пути к камбэку, к нереальнейшему просто, дамы и господа. Аркадер. Аркадер. Именно р -р -р, потому что у него много рэ в конце. Ну, в общем, два минуса от него. Минус от Воу, минус от Яна. И еще, по-моему, Чатрикс, если не ошибаюсь. Успел сделать один кил. И вот тут как-то нежданно-негаданно подъехал первый раунд для коллектива Титана во второй половине. Итого. 14-8, дорогие друзья. А, ну, команде Just Fire тяжело, естественно, идти даже в сильной стороне, не отдавая раунды. И я охотно это понимаю. В этом нет ничего такого. Это совсем не страшно и совсем не смертельно проиграть один раунд. Потому что они взяли 6. Сейчас они берут еще 6. Ну и проигрывают один, отдают пятнадцатый. Потом играют допы и выигрывают. Оп, как вам такой расклад? Ну, Чатрикс и Воу WoW явно немножко против такого расклада. Потому что три минуса, которые не удается законтрить, это все-таки как-то, знаете ли... Серьезненько выглядит. Воу, фастер! Фастер! Фастер, фастер! Два минуса забирает Чатрикса и Аркадера, но теряется, теряется в своей собственной позиции. И погибает вместе со своим товарищем. Отдачи 15 произошла. Вот тут уж, конечно, барабанная дробь, дамы и господа. Надо прям напрягаться. Теперь команде Just Fire для камбэка нужно взять на один раунд меньше. Но и победить они в основное время теперь не сумеют, к сожалению, да. для победы. Теперь надо уже надеяться на непосредственную игру через овертаймы. А это 7 раундов кряду, дорогие друзья. Ни один отдать нельзя. Ну и какую же позицию в этот раз решат разыграть тит Титаны? Чатрикс, вот в частности, отправляется... На рампы. И, и на рампах достаточно быстро погибает одним хэдшотом. А, Карпа его успокаивает. Нео забирает фул-шоу. Аркадер, Воу и Ян остаются. Втроём. И это, воу, дорогие друзья. Он открывается на рампы, делает два минуса. Минус от Аркадера со снайперской винтовки. Это какая-то, опять же, головокружительная штука. Численный перевес уходит на сторону атаки. Оборона в меньшинстве. И при этом потеряна точка Б. Ну, сухой. И фотос, конечно, попытаются сыграть с каналки. что уж здесь-то думать, да? Это уж ясно как божий день. Но сыграть никто. А хотя... Нет, сыграть все-таки никто не дает. Ну, в частности, Ян не дает, дорогие друзья. Это 16-8. Победа на первой карте достается коллективу Титан. Счет 1-0. Итоговая статистика на ваших экранах. Собственно, сами видите, кто крутой, кто не крутой. Вот как-то так. Как-то так.